египтянам. Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет. И был голод по всей земле, и отварил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской. И изо всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Uh -huh. Спасибо. Ну, вот, дочитали. и. Кончание этой главы. И видим, что вот сбываются. В священном писании есть признак, по которому отличать истину пророка от ложного. Господь говорит, если пророк изречет пророк пророчество, и оно не сбудется, значит, не я посылал его. И понятно, что фараон, если он восток пришел от, объясн... от объяснения сна, от толкования, то когда все это начало сбываться, он, его еще любовь и уважение к Иосифу увеличились, и он, конечно, я думаю, благодарил Бога. Не знаю, какого, правда, вот, может быть, по-своему, вот. но явно, что он был благодарен Иосифу за вот такое толкование, которое вот явно в вот ближайшие годы исполняется. Сразу начинаются изобильные года, а потом 7 лет – есть семь лет, то есть этих голода, семь лет неурожая. И хотя неурожая все, конечно, печалятся, все грустят, когда наступают неурожай, но у фараона, кроме печали, был повод радоваться, потому что он, во-первых, знал, что этот неурожай придет, во-вторых, он к нему подготовился благодаря Иосифу, и он вот ощущал себя вдвойне фараоном таким. Описывается здесь, мы прочитали, что хлеб собирается, размещается в каких-то вот в амбарах, в житницах, которые находятся в городах. И этого хлеба, ну если зерно по горсти приносило, да, пятая часть от урожая, огромное количество сказано, что не было счета, не, могли, не успевали считать, успевали только еще складировать, а считать уже не успевали. Здесь отступление, мы видим, в нем описывается, что два, значит, два сына в это время рождаются у Иосифа за это время. И он дает им имена, как это часто у древних бывало, которые отражают события их жизни. Ну, сейчас, кстати, документ принят у нас в Русской Православной Церкви, что э, можно давать национальные имена, которые нет в святцах. Вот, то есть, вообще, это традиция многих народов, и в Греции там можно любое имя, в принципе, э, найти, у которого нет святого покровителя. Вот. И вот сейчас есть такое разрешение. Но единственное, там вот неологизмы, как бы вот, знаете, сейчас вот эти много советских имен, там всякие были, индустриализация, коллективизация, называли Виленовича, как-нибудь Вилен, Вилен там, ну вот такие вот эти связаны. Вот эти вот нет, то есть большевизм, он не воцерковляется у нас, даже на, на уровне имени. Вот. И Иосиф нарекает имена, значит, своим детям, связанные с событиями его жизни, Монасия. Он говорит, потому что Бог дал мне забыть все несчастье, да? это переводится как заставляющий забыть Моносея. А Ефрем Ефраим, более близко к еврейскому произношению, это двойное плодородие. То есть, вот, с одной стороны, это. Вот это двойное плодородие, значит, и года изобилия, а с другой стороны, вот и то, что, наверное, двойное плодородие, два сына все-таки у него рождаются, да, и, и само по себе его вот это возвышение до уровня фараона тоже можно как плодородие какое-то трактовать. То есть, вот события, с одной стороны, он отрицательное да, забыл, все несчастья прекратились, Господь так его утешил, что он забывает все вот это, ну, собственно, ужасы да, жизни. Потому что там бросают в яму, продают, там госпожа его оклеветывает, его в темницу бросают. Это, конечно, страшные события такие, не каждый их вынесет. И вот Господь ему так утешил, что он все это забывает. И не только утешил, не только все это избавил от страданий, но еще возвысил и умножил и упрочил и прославил. Вот и тут мы уже э, читаем о том, что семь лет изобилия заканчивается, наступает голод э, и вся земля, значит, э, терпела голод. И в конце написано, что голод уси усилился по всей земле. Э, по всей земле имеется в виду, конечно, как вот когда в каких-то римских источниках, говорится, если вся Айкумена, вся вселенная, это имеется в виду границы вот Римской империи. Вся земля, конечно, это Египет с, вот, с окружающими землями, с которыми они торговали, э, которые они знали. То есть, это не имеется в виду ну, уж совсем вся земля. Да? Но вот в этих областях был голод. Причем, если в Египте это зависело от Нила, от уровня Нила, да, ну значит, и там засуха была все равно. Природные эти события, они связаны. Там Нил засох, там другая река засохла. И вот, то есть во всех окружающих областях, и мы видим из дальнейшего повествования, что и в Палестине, везде был вот этот страшный голод. И вот наступает, вот, собственно говоря, самый уже Кульминационные моменты реализации плана, который предлагал Иосиф, все, египтяне, значит, сначала у них был хлеб, во всех, написано, был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб, то есть, вот эти изобилия, оно все-таки и рядовые жители тоже, они там себе запасы сделали. Но после уже и египетская земля начинает терпеть голод, голод приходит к фараону, а он говорит, все, идите к Иосифу, что скажет, то делайте. И он начинает продавать. Почему продавать? Ну, толкователь говорит, что если бы он отдавал, то это было бы, ну, как бы, быстро все бы закончилось и не хватило, а он вот продает, чтобы все это растянуть, потому что тоже он обладал мудростью, как это как сделать, чтобы хватило на все годы не неурожая. Потому что можно же было все это открыть и сказать, берите сколько хотите. Все бы разобрали, съели за один-два года и, и все. Вот. А он вот начинает продавать. Средства есть у египтян. Вот. И у окружающих народов а хлеба нет. И хлеб вот он, распространяется. То есть, все равно он спасает. Вот, Но, собственно говоря... Вот, в основных чертах э, мы разобрали. А я хочу вам еще вот зачитать несколько толкований святых отцов, которые э, где-то они понятны, а где-то не, не совсем явные. Вот, допустим, как толкует э, преподобный Максим исповедник э, Коров и Колоси из сна фараона. Фараон понимается здесь как естество, как природу. Хорошие коровы означают делание, а хорошие колоси ведение, ибо ведение и делание совершаются всем седмеричным времени. Другие же коровы и колоси, худые и сушеные ветром, означают неведение и зло. Они-то и смогли поглотить деятельную зрелость коров, и ведение, являемое хорошими колоссиями. Но Господь наш Иисус Христос, который один есть истинный Иосиф, правительство и исправитель такого голода, принимая веру, будто золото, чистую жизнь, будто серебро, нравственную философию, будто скот, рвение и бодрость в жизни по Богу, будто коней, принимая все это, дарует хлеб, то есть истинное ведение. Ну, это преподобный Максим Исповедник, он отличается вот такими созвертательными комментариями, он сам комментировал тексты Дионисия Рипагита, сложные тексты святителя Григория Богослова, но его текст нам надо тоже целое занятие толковать, чтобы по большому счету, вот ну, такое духовное. Он говорит, что вот коровы – это дело не созерцание, видение или созерцание – это два, два, так сказать, пути вообще христианского совершенства. Это деятельные добродетели – и это духовное некие откровение, ведение тайн божественных. Вот он говорит, коровы и колосси, они это обозначали. Вот, Амвросий, святитель Амбросий Медиаланский толкует тоже вот эту историю, сон фараона. Он говорит, я полагаю, что этот сон был объявлен не одному или двум человеком, но предложен всем, ибо семь лет мира сего, тучных и богатых мирским изобилием будут поглощены будущими веками семь лет мира всего имеется в виду вот число семь этого мира как творение семь дней семь лет семь эонов семь эпох они будут поглощены будущими веками в которых будет непрестанный покой и соблюдение духовного закона а духовный закон здесь представляется как вот худые коровы и колоси, которые незначительны, кажется, ну то есть все духовное для этого мира незначительно, в то время как вот это вот толстое и плодородное оно значительно, о котором говорит Господь, все что высоко у людей мерзость пред Богом, вот, вот такой подход. Ну и да, святитель Филарет толкует тоже а пища в запас для земли на семь лет голода. Говорит, Иосиф по вдохновению свыше изъясняет тайны Божии и приготовляет богатый запас пшеницы, чтобы спасти народ от погибели во время голода. Иисус Христос открывает миру сокровищем мудрости небесной и устанав... устанавливает таинство как благодатные потоки для распространения во всей вселенной обилия заслуг страдания своего и смерти и огня любви божественной. То есть вот он говорит, что вот у Господа спасения весь мир этот, он получается, вот можно так трактовать, весь мир изначально сотворен совершенным, плодородным, благоприятным для жизни, и потом грех превращает его вот эту в худость, в худых коров, в сухие и болезненные колосья, которые пожирают то, что было, и не насыщаются. А Господь, Он вот нам возвращает, открывает миру сокровища, в первую очередь мудрости, таинства, опять же хлеб небесный, да, только уже вот такое толкование. И еще святитель Филарет говорит, что на словах «Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой». Святые отцы, которые э, пишет Филарет, которые с удивлением видят в Иосифе одно из самых поразительных преобразований, Иисуса Христа, указывают на соотношение между возвышением спасителя Египта и между славой спасителя мира. Иосиф, изведенный из темницы, возвышается и получает от самого царя неограниченную власть над всеми народами Египта. Иисус Христос, исходя из гроба, победителем смерти, получает от Отца своего владычество над небом и землей. То есть, Иосиф после трех лет выходит, становится от фараона, получается, вторым по фараоне. Да? И здесь Иисус Христос получает от Отца своего небесного, исходя из гроба, три дня по гробе получает владычество небом и землей. вот, Ну, еще тут э, три толкования уже и мы не успеваем сегодня. Я в следующий раз вам э, оглашу. Но, тем не менее, видите, тут вот много параллелей и не совершенно неожиданные бывают такие толкования. Короче, помогите. Духовно есть якова истину, Блажите тебя, Богу Родицу, пресно блаженную и пренепорочную, И Матери Бога нашего, Чесную Херувим. И славнейшую без сравнения Серафим, Без иссления Бога Слово рушую, Сущую Богородицу Тя величаем.